случайностей, ты меня принимаешь на крайнюю нормальности. Я пою для тебя в незнакомой тональности, а ты, слушай, не впадаешь в крайности. Каждый мой день ты мое вдохновение, и с тобой я хочу потерять управление. управление. Прямо сейчас я хочу продолжения, Не меняя меня делаю эти движения. Как мы похожи, я чувствую кожей, Мне не придется снова бежать. Ты меня любишь, я тебя тоже. Можно спокойно рядом дышать. Пошел в тебя среди тысячи станций И теперь нам с тобой невозможно расстаться Я хочу по утрам для тебя просыпаться Отпустить всех и вся и с тобою остаться Ведь мы так похожи Я чувствую кожей Мне не придется тоже можно спокойно рядом дышать Как мы похожи я чувствую кожей, мне не придется снова бежать